Отец Небесный, скажи, как человек сам, может, любой человек, кто уже чем-то заболел, любой болезни, проявленной в физическом теле, как человек может сам себя лечить через слово, через мантру, через дыхание, через осознанность, вообще через любое, через творчество. Вот, что может позволить себе любой человек и начинать себя исцелять, либо исцелять какой-то свой больной орган. Ты знаешь, Наталья, это активный вопрос в вашем бытии. Я слышу каждую душу, и каждая душа задает этот вопрос в своем воплощении не единожды. На этот вопрос могу ответить так. Что создала душа, какой ресурс пребывания на земле, то вы и получаете. Если душа создала события болеть, прорабатывать себя через тело, через боль, вы так и будете себя прорабатывать. И это неизбежно. Это не обсуждается. Выбор души – закон, закон бытия. Если душа выбрала такую проработку через боль, через страдания, ей и зачем-то это нужно. Просто так никто не болеет. Никто ни от кого не заразится. Это выбор осознанный ваших душ. И он неизбежен в вашем бытии. Как бы вы ни стремились изменить события, и через программу ума... Думать, что можете решить все сами. Что можете выздороветь раз и навсегда. Это неизбежно. И прописанная проработка души всегда возведена в ранг святых и осознанно бытием. Другой вопрос слышу от тебя, Наталья. Как же проработать с душой тот либо иной ресурс, не выводя эту проработку в болезнь, а по каким-то другим параметрам проработать то, что нужно прописано душой? Хочу освоить для вас такой инструмент. Он называется Гизалова Наталья. Он осознан бытием. Он рассчитан в поле бытия. Он возвеличен до небес. И через этот инструмент, через этого проводника, вы легко можете узнать, что нужно душе. Взамен на ваше физическое здоровье. Что нужно проработать душе, чтобы физическое здоровье не ухудшалось? Какие энергии нужно взять в поле Земли? Какие проработки ведет душа за счет физического тела, за счет заболеваний? И договориться с душой о подаче ей тех, либо иных инструментов по высоковибрационному сценарию бытия. Через коды, поданные мной через проводника Дизалова Наталья. Только так, а не иначе, вы можете избежать какие-либо болезни, прописанные в вашей душой. Вы думаете, что вы приходите на прием к врачу для того, чтобы пролечиться, выздороветь, выписать медикаменты. Как это рассчитывает душа? Душа рассчитывает это как сонастройку в потоке бытия. Через истинный инструмент пролонгации договора, пребывания в самой себе. Так этот инструмент проявляется в вашем быту, в вашей жизнедеятельности. Отец Небесный, скажи, вот, например, у человека, там, любое заболевание, которым там все болеют, вирусное тяжелое заболевание с температурой, что прорабатывает душа через это заболевание, осознанность? Вы замечаете, что раньше, давно в 3D-формате, вы практически не болели вирусными заболеваниями. Потому что для роста вашей осознанности не было ресурса. Сейчас души поголовно хотят поднять свой уровень осознанности чтобы работать далее и все ваши вирусные заболевания это проработка наработка активация расширение вашей осознанности как вы рассчитаете этот вирус эту болезнь как какие вы будете испытывать эмоции страха раздражительности либо наоборот, примите эту болезнь, проработайте, отлежитесь, задумайтесь, а что не так? Почему я заболел, а мой товарищ никогда не болеет? Почему? Для этого вам даны вирусные заболевания. И для этого по низким показателям у вас закисляется среда чтобы вы понимали свое питание, чтобы вы понимали свое тело физическое. Благодарю, Отец Небесный, благодарю. Скажи, да, этими вирусами все мы болеем периодически. А такие болезни, например, уже очень глубокие, очень тяжелые, инфаркты, инсульты, сердечные заболевания очень глубокие. Как рассчитывает эти болезни душа и что она прорабатывает через эти болезни? Она прорабатывает себя. Пытается осознать себя. Пытается осознать код бытия. Это все направлено в эту сторону. Не может рассчитать бытие. Неосознанное душа Слабовидящая, слабослышащая поток земли. Не сонастроена с потоком земли. Те люди, которые активно сонастраиваются с землей, активно рассчитывают бытие, Никогда не дойдут до таких глубоких болезней. И если уже вы заболели такими болезнями, работайте над собой, договаривайтесь с душой. И улучшение на физическом плане вы будете ощущать только через 7 лет. Физическое тело, если оно уже запущено до таких болезней, невозможно восстановить за быстрый, за короткий период времени. Должен пройти целый этап восстановления. Он равен 7 годам. Хотите через 7 лет улучшить свои физические показатели, начинайте работать прямо сейчас. Над собой. Отец Небесный, с чего начать? Как начать работать над собой? Вот человек слушает, он хочет. С чего начать? С себя. Расчитать свою душу в потоке бытия. Зафиксировать корень жизни. Пребывать самому в себе. Как минимум. Далее рассчитать программу бытия по новому образцу 4D формата. Возвести в ранг святых весь осознанный код. Запрограммировать свою душу на удачу. Поняла, благодарю. Скажи, через какие инструменты? То, что через инструмент меня, как проводника, это сделать можно это мы уже сказали. Если человек ну, не хочет через проводника, если он хочет самостоятельно как-то это делать, что ему, например, например, через что? Например, через личную мантру. Что может человек наработать, читая личную мантру, входя в ТМ-медитацию? Он может наработать все, что я перечислила. Но это займет годы. От 3 до 4 лет. Это рабочий инструмент. Он активен. Самая главная работа с мантрой это слушать себя, взять свою личную мантру которая прописана вам душой. Активный инструмент. Рабочий. Благодарю. Какими действиями человек может вот в быту что-то делать, что-то не делать, нарабатывать в себе весь этот спектр инструментов физическое здоровье восстанавливать? Он может заботиться о себе, как о Боге, понимать и осознавать каждый свой шаг. Каждое свое сказанное слово. Читать молитву, которая ему по душе. Осознавать каждый продукт, который попадает на его стол. Никаких фастфудов. Никаких копченых, сырокопченых продуктов. Никакого рафинированного белого сахара. не должно присутствовать на вашем столе. Забудьте об этих уничтожающих вас продуктах. Забудьте об уничтожающих вас привычках. Например, спать до полудня. Читать бесполезные газеты, книги 20-30-летней давности. Забудьте о прошлых переживаниях. Думайте о дне грядущем. Любите себя таким, какие вы есть. Примите себя такими, какие вы есть. Расчитайте код любви. Код любви может восстановить ваш каркас до неузнаваемости. Но на это все нужно время. Нужно ваше желание поменять полностью ваш быт. Понятно, благодарю. Отец Небесный, скажи, может быть, ты сейчас сам скажешь какое-то свое послание для тех, для всех людей Земли, которые хотят излечиться от своего какого-либо недуга. Повторюсь, это есть ты, это есть я. Ты симметрия. Я симметрия. Ты – осознанная душа, я – сознание. Мы можем любую душу исцелить и возвеличить, но на это нужна осознанность души. И та душа, которая рассчитывает тебя как инструмент, как ускоритель всех ресурсов, как возрождение, из себя всех ресурсов та душа успеет все и осознает все в твоем потоке поняла благодарю благодарю